Значит, она там впервые вообще приводит э, цифры, которые может вынести частная клиника. То есть есть цифры по экономике, по фото для государственных предприятий, а есть для частных. Вот частное предприятие, это как правило номер один. Вы можете вместе со всеми налогами, которые вы платите, там официально, неофициально, неважно. То есть есть как бы статья затрат, вы ее считаете. Зарплаты всех врачей, клиники, всего персонала, клиники плюс административно-управленческий персонал, то есть весь вход, который, может вообще, который вы выплачиваете. Он должен быть не больше, вместе с налогами, 50% от выручки. Это, а, как вот она это пишет, и я неоднократно это, это просчитываю. С Все, вот больше вы не можете. Даже сюда, если вы правильно распланировали вот эту статью затрат, Сюда даже может входить фонд, премиальный фонд, который вы, если вы вылезли, то это вы должны понимать, что вы должны резко сократить другие статьи затрат. Вот то, что говорила Алексей, и вам в любом случае вы раскладываете свои затраты, смотрите по процентам что, и тогда режете очень четко, вот другого выхода нет. Вы должны это попробовать. И вот, значит, вам надо разобраться с флотом. Вы должны понимать, сколько вообще, какой у вас метраж клиники. 350. 350 квадратных метров. Вот эм, в свое время, в 2005 году мы строили большую клинику на 5000 квадратных метров, и задача акционерам была поставлена. У меня в клинике должны работать звезды. Он их называл звездами, фабриками, там, неважно как. И мы просчитывали. Так вот на тот формат в 5000 мы четко поняли по экономике, что больше, условно говоря, трех-четырех звезд, Предприятие вынести не может. Вы не можете взять всех врачей, которые у вас будут, будут работать как пчелки. Это должен быть средний, очень высокопрофессиональный, но средний стандарт.